Здравствуйте! В прошлом видео задании вы отвечали на урок, на что вам не хватает времени, ну и конечно мы рассуждали на тему почему. Я сейчас нахожусь в классическом петербургском дворе, сзади меня обшарпанное здание, но обратите внимание, какая рядом стоит машина. Стоимость такого автомобиля составляет более 5 миллионов рублей. Это Volvo S90 T6, муж подсказал. Почему, о чем это я это к тому что люди не умеют у нас разумно тратить деньги не умеют правильно распределять то есть нет глубокого понимания что нужно закрывать в первую очередь какие потребности и у меня к вам вопрос мы с вами на вебинаре будем говорить, на, на куда, как правильно распределить время и деньги, и вот с чего вы начнете конкретно достижение своих финансовых целей, что будете достигать в первую очередь, что для вас важнее. Чтобы так не получилось, что в 50 лет вы открываете глаза, живете вы в обшарпанном жилье, которое называется в простонародье халупа, у вас кредит на автомобиль за 2,5 миллиона и, мягко говоря, надоевшая работа. Напишите, пожалуйста, в комментарии, с чего конкретно вы начнете достижение целей. И увидимся уже завтра на вебинаре.